Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Лотникова Екатерина, руководитель интернет-проекта корпорации Azulz, Сапфирова директор компании Refame. Сегодняшнее видео будет интересно тем, кто на данный момент не зарегистрирован в Refame, но хотел бы зарабатывать или уже зарабатывать в другой компании, предлагая продукцию по каталогам. Народе называется ⁇ продает, работает с каталогами. И так далее и тому подобное. Уважаемые продавцы! У меня для вас есть предложение, от которого вы вряд ли сможете отказаться. Неважно в какой компании вы на данный момент работаете с каталогами. Важно, что Арифлейм вам может предложить в три раза больше. Заинтриговала? Ну, давайте начнем. Да, это что-то новенькое. Действительно, конкурирующие компании постоянно стараются предложить что-то более конкурентоспособное на рынке, и это свершилось в очередной раз из компании Арифлэйм. Как вы знаете, в Арифлэйм есть каталоги, как в общем-то в любой компании, в которой вы можете работать по каталогу. В каталоге есть черные цены в и есть красные цены. Так вот, ваша цена первоначальная скидка минус 20 от красной цены каталога То есть это то что вам предоставляется на любой заказ независимо от его суммы закажете вы одно мыло вам будет 20 процентов За сделайте заказ на 500 долларов вам тоже будет 20 но это только стартовая скидка. следующая скидка. Это возможность приобретать многие продукты в серии Wellness со скидкой, с дополнительной скидкой 25%, то есть суммарно 45%. Это Wellness продукция. Если кто не слышал, что это за продукция, продукция для здоровья, существуют каталоги в компании Арифом, это продукция для снижения веса, для улучшения общего самочувствия, для детей, для взрослых. Очень-очень много интересной продукции. Это особенно будет близко тем, кто занимается э, работой с каталогами в компаниях, в которых именно продукция для здоровья. Также существуют разнообразные руководства, ну, в общем, как и везде. Но 45% скид на данную продукцию, я думаю, вряд ли кто-то должен. Но это еще не все. Компания Reflame Увеличивает скидку на 10% для тех, кто суммарно в каталог за один или несколько заказов, а каталог длится нас 3 недели, приобретает продукции больше, чем на 150 бонус-баллов. Что такое бонус-баллы? Каждому продукцию соответствует определенное количество баллов. Вы это увидите в каталогах. Ну вот, например, например, перчатки для ухода за кожей рук 2 балла, крем, мыло, молоко и мед 2 балла. Естественно, баловая система и для продукции Wellness, аксессуаров и всех остальных более там 3000 именований, продукции и даже на ювелирные украшения. Это в плюс, друзья. То есть здесь мы уже с вами видим 55%, но это еще не все. Если вы присоединитесь к аффлэйм, с помощью нашего интернет-проекта Корпорация здоровых, успешных и свободных, то мы тут же после вашей регистрации начнем строить под вас структуру. Есть компании, в которых можно зарабатывать только с каталога, аффлэйм можно и с каталога, и со структуры. Независимо от того, как вы хотите зарабатывать, мы начнем строить под вас структуру. Это распространенная практика в нашей команде на случай, если вдруг вы захотите все-таки совмещать. Оба вида дохода. Но, предположим, вы не хотите заниматься устройством структуры ее управления, Вы хотите просто работать с каталогом. Отлично. Тогда в течение 6-12 месяцев за счет роста структуры под вами ваша скидка увеличится еще на 22%. А точнее от 3 до 22%. Если вот это все суммируете, то вы увидите, что, ну, углубляясь в мелкие подсчеты, вы увидите, что скидка для тех, кто работает с каталогом, она настолько конкурентно способна, судите сами, от 32%. До 77%. Ребята, 77%. Если вы в арифлейм присоединяетесь с помощью нашего интернет-проекта корпорации «Зоц». Скажите, вам кто-то может предложить больше? Ответ очевиден. Это вам может предложить арифлейм и корпорация здоровых, успешных и свободных. А я один из ее идейных руководителей, вот Никола Екатерина, приглашаю вас к нам. Ссылка для присоединения под данным видео. Ну а пока вы перевариваете то, что я вам сказала, я обращу ваше внимание вот еще на какие моменты. Итак, 20% – это скидка от каталога, то есть a этот доход вы получаете от клиента. Все остальное – все остальное. По итогу каталога компания «Рефон» возвращает вам на ваш регистрационный номер. То есть такой накопительный трехнедельный эффект. Хочу отметить, что это очень удобно, потому что когда вы сделаете заказ следующего каталога, вы воспользуетесь этими деньгами, так сказать, их обналичите, отдав продукцию клиентам, вы получите эти деньги, как говорят у нас, кучкой. Приятно и полезно! Ну что ж, напоминаю, скидочка, ссылочка под данным видео, а теперь еще одно конкурентное преимущество именно компании Арифлейм. Все вы видели сайт компании Арифлейм. Так вот, каждому зарегистрированному сразу же предоставляется собственный интернет-магазин, который по полная копия головного сайта компании. Единственное, обратите внимание, вот здесь будет написано ваше имя отчество. То есть, дав ссылку человеку, вашему клиенту, он может зайти посмотреть не просто электронный каталог, а если что-то захочет заказать, то это будет оформлено как заказ вашего клиента. Более того, компания сама доставит этому клиенту продукцию Заметьте, это расширяет ваши возможности. В каком плане? Те клиенты, которые рядом с вами, вы их сможете обслужить сами. Но вы можете себе нарабатывать клиентов и в других крупных городах. Это особенно актуально для тех, кто живет в маленьких поселках. Как говорят мне иногда, я уже весь поселок окучил. Ребята, с компанией Reflame с собственным интернет-магазином, окучивать можно весь интернет. Всю вашу страну. Человек делает заказ. Компания ему этот заказ доставляет. А вам начисляет заработанный день. Ну, конечно же, в компании есть еще очень много тестеров. Вот у нас для, для красок, для волос, например, вот такие развороты. Огромное количество руководств. Ребят, давайте я не буду на этом останавливаться. Огромный набор профников за 3 копейки 2 рубля. Как целая сумка, слышите? Здесь все туалетные воды, губные помады, все актуальные, обновленные. Это, пожалуй, как во всех компаниях. Но 77% плюс собственный интернет-магазин – это то, чего вам не сможет предложить на данный момент. Ни одна, другая конкурирующая компания. Поэтому мы вас всех приглашаем в Арифлейм. Мы вас приглашаем в интернет-проект «Корпорация ЗУС». Мы вас, если у вас будет желание, еще научим, как заниматься продажей через интернет. И вы станете первоклассным Поэтому я не прощаюсь. Ссылочка, как вы знаете, под данным видео. Я надеюсь, что наше с вами сотрудничество будет очень и очень плодотворным. А меня зовут Лотникова Екатерина. Интернет-проект «Корпорация ЗУС». До встречи.